Всем привет, приветствую вас на своем канале. Лазил в интернете и наткнулся вот на такую вот замечательную книжку ⁇ Чтение талировка сборочных чертежей ⁇ Автор Багалевов. Издана была она в далеком 86-м году, насколько я понимаю. И это не сколько такой альбом для ознакомления, а сколько такой сборник заданий. Здесь вот на каждой странице есть сборочный чертеж какого-то узла или агрегата, ну, клапан перепускной какой-то, и э, задание для самосовершенствования, наверное. Выполните чертежи деталей, позиция 1.6, материалы, трали-вали, такие-то, такие-то, ответьте на вопросы. И листал-листал я эту книжку, и меня заинтересовала вот эта вот сборочная единица под названием колесо. Деталей не так много, хотел бы показать, как ее смоделировать в Solidworks. Итак, поехали.